Извините, да, да я же даже не предупреждал, что видео с вами Ну вот, вот оно есть А мы переходим в эпоху Водолей Золотой век Ну, хотелось бы Хотелось бы действительно попасть нам всем в Золотой век Потому что, как можно назвать вот этот век, скажите мне То вот, что мы прожили Ну Не золотой он, как по вашему мнению, какой? Ну, явно не деревянный не железный пластиковый, скорее всего, знаете, можно назвать его пластиковым, Послед... особенно последние его вот эти вот одни. Да, друзья мои, видите, не спите вы, не спите, ночью ждете перехода, думаете, вот что сейчас произойдет. Многие, как обычно, ждут, ну как бы конца света, да, да. Мистик в мире, враньян, даже истина кажется ложью Что с этим делать? Придет гончар, его не услышит. Да, друзья мои, гончар, все мы ждем гончара Но помните, друзья мои, что может быть энергия гончара Она может, может идти через вас То есть, опять же я вам говорю, что каждый из вас может быть гончаром И тот, кто не называет себя великим и не говорит и «я», там, «слушайте меня» А говорит, делайте, братья и сестры, делайте Делайте вот намерением своим, что вы можете Вот это этот настоящий гончар А не тот, кто начинает что-то мудрствовать Или тянуть на себя одеяло Нет Ну, кстати, знаете, что, между прочим, кажется вот, Что ничего не происходит, такие события А, между прочим, сегодня ну наш с вами гончар Сделал одно, с одной стороны, простое дело А с другой стороны, очень важное И никто этого не заметил И, наверное, его, наверное, не, не расскажет А может быть, он сам в чем-то не понимает, что он сделал Но он сегодня пока еще не до конца Но он спас следующий год На самом деле Возможно, благодаря событиям сегодняшнего утра, вот этот следующий год, 21-й, мы пережимем Он будет черным, вообще он будет черным годом, но он будет То есть на нем все не закончится А сегодня были такие обстоятельства, что могло все повернуться и не так Хотя, кто об этом узнает? Только, только, наверное, боги Ну и, может быть, гончар догадается об этом он просто ну, действовал от души И я, честно говоря, очень волновался Что это может сорваться и не получиться. Но, но это получилось Подробности, извините, не скажу вам Возможно, потом Возможно, потом, друзья мои Поэтому я тоже думал Сегодня день будет обыкновенным Я подумал ну не вчера Вчера я уже понял, что он будет необыкновенным Кажется, мы все ждали там Юпитер, Сатурн кстати, планеты хорошие И кто читает мантры Юпитеру, Сатурну И может подсоединяться к ним Хотя кто-то скажет Сатурн, это там темнота Не, друзья мои Надо дружить не только с Землей А со всеми планетами со светилом нашим надо дружить И понимать, уметь энергии свои Поднимать, подключаться к различным И к планетарным эгрегорам Потому что, знаете Это важные вещи да, Кстати, все слышно А то я тут все, у меня микрофонное проклятие, меня это, меня бомбит Ну, у нас, да, сегодня завтра, да, самый короткий день, самая длинная ночь Но настоящие, друзья мои, мистики, они не боятся ни дня, ни ночи И умеют работать и днем, и ночью Ночью просто бывает легче, потому что стихает ментальный шум И можно легче настроиться, легче создать намерение. Вот и все да, Так, Ольга Павленко Мистик, можно вам задать вопрос Почему маленькие внуки берут много энергии Разве им не дают И они все тратят при переходе Ну, знаете, обычно наоборот Обычно, ну, как бы Бабушки э, Оттягивают энергию внуков Как бы Получают эту энергию Потому что у, у внуков энергии много А у людей Уже, как говорится, ну поживших энергии маловато, поэтому так принято, что бабушки как бы бабушки и дедушки, ну в нормальных ситуациях они часто общаются с внуками и это полезная тема другим. Одни скидывают как бы напряжение, когда все гармонично, скидывают свою активность, а другие, ну как бы напитывают Энергии. Поэтому обычно это бывает так Если наоборот, то есть какая-то дисгармония Значит, какие-то повреждения в энергетике Так, чего вы ждете? Мы ждем жизни, честно говоря Произошел переход или нет Друзья мои, не надо ждать Мы всегда ждем конца света Каких-то там, что вот сейчас за, Вот мы за за нашими воротами Там загремят летавры И... Ангелы спустятся с неба или там инопланетяне или демоны. Вот, кстати, там кто-то да там что сейчас открылись ворота и значит демоны Рванули сюда мощной толпой и сейчас начнут шастать по дворам и хватать и рвать это. Не, друзья мои, не думайте, что такое что-то произойдет. Все эти переходы происходят плавно, постепенно и часто мы мы даже не замечаем, что произошло. Потому что все эти изменения, они как бы меняется что-то в воздухе, меняется что-то в пространстве Так что думайте, что сейчас наступил уже день ну пока нет, многое зависит от нас Поэтому мы должны держаться намерением своим Работать, не надеяться, что все там придет, гончар или придут кто-то Или демоны придут, всех разорвут Демонов и так здесь хватает вы так посмотрите вокруг, их во, больше, больше, чем этих Да, ну, из Смоленска, привет Водолей, Водолей Да, Водолей, хорошо Так, грядет принудительная, принудительная вакцинация Ну, грядет она И что? Из, изменим все это? Да, друзья мои Ждем волю Бога А Бог свою волю через нас транслирует -то. На самом деле Если просто ждать Ожидать у моря погоды и думать То Ничего не дождется Ох, читай мантры Юпитера, и Сатурна Почему бы нет, если сейчас происходит такое, Такая вещь Ну, надо осторожно подходить Нужно понимать Подходит ли вам эта энергия или не подходит ну, в принципе должна подходить всем Хотя про Сатурн, конечно, много свистят плохого Но в каких-то критических ситуациях, между прочим Если вы дружите с планетами, это вас может выручить Опять же при столкновении с какими-то э, демонами и бесами Так, ну вот, ждали добрых перемен Оказывается, нам ждет черный год Да, год будет тяжелым э, Как не говори, год будет очень тяжелым, друзья мои не легче, чем этот, возможно тяжелее, но он будет, вот он, вот это вот, что он будет, а за ним будет чуть легче, и потом, потом, когда будет легче, вот вообще, я вам скажу, что это произойдет через, ну, десятый год будет, вот 10 лет, вот сейчас будет первый, черный, потом с просветлениями а последний будет белый белый ну то есть постепенно будет отпускать вот так должно быть по программе если как говорится ничто не вмешается не вмешаются силы и матрицы. но ну, во всяком случае мы переживем это так не так громко но качественно ну друзья мои как я вот чувствую себя дурак дураком потому что как я вам уже показывал сижу вот с микрофоном потому что вот эти маленькие такие переносные микрофончики вот, э, Что-то неудачно у меня вот Последний сломался А чтобы, как говорится, его купить Надо ехать в Москву А этот э, вот, это я, я езжу туда на работу Но этот В центр А этот гад э, Собянин Вообще это э, Такие пробки, что невозможно Потратишь там это полдня, чтобы за этим с каким-то микрофоном доехать, это, это не очень хорошо. Поэтому пока вот пользуюсь вот таким э, Кобзоновским. Я его называю Кобзоновский микрофон. <с> Поэтому Ну вот как даже и как бы с телефона, когда записываю, тоже там держу эту ручку и этот микрофон. Но уже навострился. Так что я тертый калач. Меня так не это не возьмешь. Какой конец света у меня дочерь родилась да И вот поздравляем вас с этим И берегите ее И ничего не будет Никакого конца света Я уж -то точно вам говорю, что Легко не будет Но Мы переживем Тем более люди осознанные Чем вы более осознанны, тем у вас выше вибрации Тем больше вероятности, что все пройдет Гладко Так вот Александр Всегда меня так Поздравляю И вам поклон от меня Да, друзья мои Расскажите, пожалуйста, что делать Когда перекрыт канал Космоса Нема Ну Как Во-первых, надо почувствовать, что он перекрыт Как это почувствовать? Вообще, это надо увидеть Я уже говорил об этом Вот существует энергетический центр Родничок Вот он здесь Не макушка, не темечко, А вот родничок вот эта точка Попробуйте Почувствовать, ну, закройте глаза Сейчас, конечно, не очень получится То есть надо все-таки спокойно Почувствуйте, здесь энергетический центр Такой, он похож на Красивый фиолетовый цветок И вот представьте его Нарисуйте, визуализируйте Попробуйте дыханием, вниманием, своим волей Вдох, и чтобы этот цветок открылся Вот здесь прямо открылся цветок Почувствуйте его, посозерцайте Посмотрите снаружи, изнутри, как угодно не торопитесь Не сразу, может, не с первого раза получится Там все равно получится А потом попробуйте перенести туда, в этот цветок Глаза своей души Не глаза разум, глаза лучше закрыты А глаза души И оттуда посмотреть вверх И идеально, если вы увидите Темное звездное небо Это означает, что вы человек ночи Но это не страшно Это просто такой, такой термин И что вы ну, некоторые из ваших последних семи воплощений Были не только на этой земле Но и в, в мирах, некоторых мирах этой галактики Если вы увидите чистое голубое небо Это значит, вы человек дня И ваши последние семь воплощений были именно здесь, на этой планете Это тоже хорошо, тоже хорошо Но если вы увидите вообще там плиту Может, может быть это крышка Шапочка То есть вы прямо не можете отсюда ничего увидеть. Может здесь плита Может быть потолок, бетон Может быть тьма, туман Все что угодно Небо ваше в облаках И вообще что-то нависает, что-то закрывает И вы чуть-чуть видите небо или вообще не видите небо Тогда значит канал перекрыт Что для, для, нужно для того, чтобы его открыть? Да ничего Ваше намерение Вы должны понять, что он у вас закрыт Увидеть, что это Спросить свою душу Мое это или не мое, нужно мне это или нет. Прямо душу не разум. И потом вызвать того, кто закрыл для вас небо. Простыми словами, вызвать его. Волей своим намерением. И когда он придет, сказать ему, что я, мне не нужно это. Открой для меня небо полностью, забери это все. У меня есть эти техники, посмотрите на канале. Ну, более подробно там вот эти вот речи. И вы удивитесь, что небо будет открыто Правда, бывают, кроют несколькими слоями Особенно там, так сказать, бывает Раз, два, три, там чуть этих слоев С ума сойдешь Бывает и такое, что человек перекрывают непросто Но обычно это бывает одно покрытие Или не полностью перекрывает Поэтому сложного ничего нету Только воля вашей намерения Вот и все Да, друзья мои, здравствуйте В Англии, похоже, началось Ох Краснотуринск, хорошее Так Да, друзья мои Доброй ночи, мистик Вопрос, полезна ли медитация в тишине с закрытыми глазами в течение часа И как правильно делать медитацию, что посоветуйте? Ну, медитации бывают разные И они полезны всякие и статические, и динамические И медитации, когда вы в тишине, действительно в благостном месте Может быть в специальной там, комнате Хорошо бывает у людей специальная комната или домик для медитации Чтобы там как бы такое место намоленное Это замечательно, у вас может там такие глубокие состояния входить Но не менее полезны и динамические медитации Медитация это глубокое созерцание, глубокое размышление Самое главное в медитации стараться не... Вот мы ошибка, что мы концентрируемся, на чем-то пытаемся сконцентрироваться. А нужно медитация, должна концентрация в расслаблении. Тогда вы не тратите свою мистическую энергию, наоборот, ее приобретаете. И она бы может быть разной. Вы можете концентрировать свой разум на различных э... эгрегорах, на стихиях, на себе, на разных мирах. То есть это настолько многоплановое понятие медитация То есть вот как существует, к примеру, вот скажите, какую книжку почитать, а их сколько написано различных Это зависит от того, ну вот, к чему ваше предпочтение Можно ядерную физику взять, почитать, а можно детектив И то, и другое вроде, вроде ничего, вреда большого нету, даже пользы Но все-таки, то есть медитация действительно... Есть, ну, у меня есть какие-то медитации Для очистки своего, для развития То есть Медитация очень полезна, любая Она позволяет вам перейти с физического уровня на энергетический Так, миссик, скажи, на твой взгляд, как это будет Переход, понимаю, то постепенно, но как Да все так же будет, как и сейчас, понимаете Не думайте, что будет вот так, что-то такое произойдет Нет вот это вот будет тянуться. тянуться вот эта тягамотина. Но будут происходить события. То есть переход уже идет. Вот то, что вы сзади, это не вот сегодня, там, завтра, это не будет. Это будет вот такая, э, такая вещь. Так, стариков хотят начать прививать. А что их прививать? По-моему, наоборот, до 60 лет сейчас прививку. А стариков вообще, как говорится, пока. Не беспокоят. Так, какие рекомендации дадите, чтобы помочь стареньким родителям пройти этот переход? Ну, во-первых, вы занимаетесь энергетикой. Держите пространство, подпитывайте свои энергии, своих близких, которые, может быть, менее осознанно. Поэтому вот так, так и поддерживать. То есть вы повышаете свои вибрации. Вокруг вас вибрации тоже повышаются. И ваши близкие тоже, если как бы, даже вы ну, не рядом с ними своим намерением можете повышать их вибрации вот. вот, то есть все от вас идет, лично от вас Как вы, так насколько вы можете сами выплатить и вытянуть своих родителей Так, привет, видел видео, сообщение на 3 часа ночи 21 декабря выйдут демоны на землю У нас сейчас... а 3 часа вообще по какому? По Москве или по Владивостоку? Поэтому, знаете, три часа в нашем мире в разные места То есть, или по Гринычу Как демоны Часы, как знаете, во время Великой Отечественной войны там, Ну, все это сверяют Ровно в 4 утра, значит, началось нападение А тут в 3 часа ночи Демоны, значит, открывают ворота и ломятся Ну, и начинают всех гасить Так вы думаете? Нет, все это будет тише Все те демоны, которые уже Их и здесь полно Поэтому не волнуйтесь, не волнуйтесь. Да, привет из Констандара. Так, Дмитрий, доброй ночи. Так. да, Проект Дом-2 закрывает. Ну, это не так, не так, знаете, не такое уж событие. Ну, закрывают и закрывают. Надоел этот Дом-2. Он тоже, по-моему, что-то уже десятилетиями. Он не ровесник Путин-то этот дом 2. А то может быть это такой знак. Типа, я точно не знаю, но если было бы символично, что дом 2 и Путин. То есть вот вместе один полетел. Я а за ним следующий. Да. В Англии, ребята, так получилось. Нас закрыли. Полеты запрещены. Чувствую, чу чу что намечается. Ничего, выдержим мы все друзья мои и германия и все остальное так мистик тихо микрофон но ну, в микрофон я и говорю намаруть громко тут это так его надо держать потому что звук наверное такой ну ничего когда-нибудь я э, наконец-то решу эту проблему с микрофонами чувствую это чье-то чье-то проклятие микрофонное э, так Гончару, спасибо за работу а нас опять заинтеговали ну друзья мои знаете, давно мы не проводили Стримов с гончаром Надеюсь, может быть Удастся нам На следующей неделе Провести Просто я был несколько не в форме Множество Всяких на меня Проблем Навалилось И не хотел я ими подгружать Гончара, потому что Он, он и так тоже, на него тоже валится Достаточно много, хотя это, не, не может быть, кому-то незаметно Но что Гончар сделал сегодня Ну, такое чудесное дело Это да, вот это да Пока не могу сказать Не могу сказать Ну, сами знаете, я же болтун Не удержусь, ляпну что-нибудь И все, пиши пропало А что скажет скаж, скажет, там Так и не воротим Так, Светлана, вы все меня всегда балуете Всякими этими как говорится, сюрпризами. Так, как просить свой род о помощи? А, друзья мои, у меня есть практика по роду, она простая. Но вот когда вы как бы опускаетесь по корням своего рода и просто своими словами мысленно просите о помощи. Посмотрите вот эту практику. Посмотрите на корни своего рода, мужскую и женскую энергетику. И попробуйте. Так. Так, мистик, гончар это тот, кто будет искренне любить своих врагов И понимать их мотивации Я вот таких людей не знаю, а вы? Дорогой, тут у вас очень сложное имя, имя фамилия, отчество Поэтому не буду вас называть мне Не потому что, а потому что язык Ну, знаете, я знаю таких людей, которые любят своих врагов И понимают их Это, это я Но я, я не гончар, точно Но я понимаю мотивацию различных существ, демонов и даже самых таких от явных Не значит, что я их принимаю прямо, конечно, не буду их там целовать в обе щеки, но, э, знаете, в момент каких-то даже гнева и чего-то такого, и я могу гневаться, но я понимаю их причины. Поэтому я понимаю, что это в конце концов всего лишь игра. Но это не значит, что не надо их это хлопать. Также с любовью спокойно, уверенно. Так, гончару нужно помогать Ну, конечно, друзья мои В чем-то надо проводить эту энергию Надо самим быть гончарами То есть не надо надеяться, сказать, персонально Вот этот человек Этот человек гончар взял на себя Сказал, я могу Может быть мне нелегко Я готов принять на себя, как говорится И грязь, он же не говорит вам о том, что Какие-то там Ему нужно восхваление и лавры и Нужно его как-то величать Вот в этом смысл Когда кто-то заявляет, что я вот такой Типа гончар и все Все слушайте меня Нет, он говорит свое мнение и сомневается Вот это признак гончара Вот это скромность в чем-то И умение признавать, делать ошибки Вот это да Так, Светлана Рисайева Дорогой мистик, второй стрим, пишу вопрос Караванщик Ли, а что Караванщик ли? Мама умерла и приснился сон Сидит на диване, дядя говорит, поехали, Вася Отвечает он, еще немного, Тамара Он ушел спустя три года, что это было Ну, люди-то знают В принципе, каждый из вас, по большому счету, знает Когда он идет почему он идет Насчет того, что кто-то караванщик Кто-то, может, и караванщик Но это надо чувствовать душой своей, а не словами Слова часто несут некоторую лживую информацию. Поэтому чувствуйте своей душой. И причастность к каравану, это не значит, что кого-то насильно куда-то тащат. Вы должны ощущать, что вам пора. Не именно сейчас, а просто что следующий ваша следующая ваша остановка В верхнем мире. Вот и все. Так, так, здравствуйте, видел свой цветок, но и сердцевина идет. Спираль, похожая на ДНК Это нормально, что то не то Я не чувствую, плохо или хорошо но ну, это ничего плохого нету Просто надо смотреть, что это Если это не посторонняя вещь То... Так, микрофон Хабзона Запивай Ну, знаете, я тоже не, не мастер Песен Бывает я чуть, знаете, там Так сказать, напиваюсь себе под нос Но несколько стесняюсь Потому что ну, вокальных талантов у меня нету. Не пробовал я не так пою, могу петь. Но больше для себя. Помнится в этом, ну, в армии. В армии, да, вот тогда принято было ходить там, там песню запивай, и там, что мы пели? У солдата выходной пугается в ряд. Помнится, так нормально. Ну хорошо, идешь прямо, оревешь так, про Проорешься, Классно. Вот это вот практика, кстати, для Вишутхи Вот петь там, даже если не умеешь петь э, там, И солдаты действительно вот э, хорошая методика была И легкие и тренируются, и горло И вообще там заряд такой бодрости Когда совместная такая песня, пусть даже корявая А когда много людей поют, кстати, получается нормально Даже все вот не, не в попад бывает, а все равно нормально Что там еще пели? Э, ну, артиллеристы э, Тоже такая гимн артиллеристов у нас ну, там, правда, слова, там Старые песни было там Сталин дал приказ А у нас был по-другому То есть Сталина из этого вычеркнули Но, да, я же учился в старейшем артиллерийском училище Которого сейчас нету Путин его, как говорится, сократил Он при царе, при царе было, было организовано А Путин его хлопнул Кто же он? Ну, конечно, гад и предатель Потому что кто может уничтожить старейшее артиллерийское училище? Только агент, я не знаю, Госдепа Кем, наверное, этот кератышка и является Но это недоказуемо, поэтому это мои измышления Так, мистик, подскажи, пожалуйста Опасно выходить в астрал, если в комнате находятся сущности, которые мне нравятся Но иногда пугают, не хочу чистить от них пространство ну, мало ли, ну, нравится, ну, выходите тогда, пробуйте, только ваш опыт может дать, дать вам ответ Не думайте, что они вас схватят прямо и, и выволокут, а ваше тело заселит Осторожно, работайте, работайте Так, я увидел небо, но без звезд, ну... Какой квантовый мир я здесь ни хрена не успел сделать Ну, в общем, да, кажется И так вроде ничего Что нам, нам квантовый мир, Друзья мои, не волнуйтесь Все это Все мы переживем И завтра важнейший день Ничего Но Главное, не паникуйте Держите свои вибрации в высоком состоянии Даже если, как говорится, начнет, начнется конец света В чем, как говорится, я Честно говоря, сомневаюсь Не сомневаюсь, а в общем-то я уверен, что он не начнется завтра И завтрашний день Будет немногим отличаться От предыдущих, поэтому Не думайте, что будет что-то резкое И не верьте тем, кто говорит Что все Мир закончится Так Доброй ночи, упала от укола, говорит, умерла а Миша в ваших краях Не появлялся, какой Миша Миша, это вы имеете в виду Того замечательного тролля Михаила Да не появлялся Ну я же его заблокировал А он, как говорится, ну Кажется, нет, он все равно он Такой человек настойчивый, он присутствует В этом, в пространстве По-моему, он там Оставляет комментарии Как Михаил М Но они такие Скромные, потому что он, он Не хочет, чтобы его блокировали мне, я нормально к этому Михаилу относился, После, вот стал, как говорится, у меня какая-то годливость к нему, когда он там про то, что ворон там надо стрелять, потому что собака, какая радость, там кого-то убивать. А я живодеров-то терпеть не могу. Я их понимаю, понимаю, их неясную душу. Но, извините, уважения нету. Поэтому я, так сказать, начинает он что-то, Я раз он там уже. Поэтому то, что люди исчезают Ну, Боярский и так человек болезненный Вы не думайте, что после вакцины Сразу прям наступит будет, Будут люди помирать Тут все, все, наверное, как говорится Более отложено Мы не можем понять точно, что там Будет и какое-то действие Ну, так, дядя Витя Давайте Останкино потрясем Может Ну, в принципе, да Вот эти вот места надо и это, ну, как говорится, как вас гончар показывает ли вы, Работайте, работайте Сам, а под влиянием Ну, будет иметь, потому что вы до себя этого беса допустили То есть вот тут, знаете, просто так к вам ваш, ваше хозяйство Не заселится всякая шантропа и не будет хулиганить Поэтому, друзья мои, ну ответственность есть, так что действительно легко многие, воз... многие преступления совершаются под воздействием бесов, многие и кажется, можно оправдание найти, ну, это бесноватый, значит, он типа ни при чем но это не так, все за все надо отвечать так, здравствуйте мы все болеем Ну, надо выздоравливать, друзья мои Надо выздоравливать Мистик, какое будущее у Пу и Собянина? Друзья мои Будущее Вы имеете в виду после, как говорится, их ухода из этого мира Будущее плачевно Вот Я даже в чем-то, вы, конечно, сейчас скажете Как, как ты можешь Мне вот Поскольку я и к мерзавцам отношусь как-то ровно. Мне их жалко. Жалко, я понимаю, то, что их ждет. Они этого не понимают. Долгие, долгие тысячелетия темных, страшных миров. Особенно, честно говоря, Собянина. Жалко, потому что в нем, несмотря вот на его это, я вот прямо чувствую, что у него прямо душа, как заяц бьется. Сейчас. Вот это вот. И мне прямо больно за него Матрица похожа на будущее Выбер между двух таблеток Ну В фильмах многое, правда Но все-таки это аллегории Поэтому... Так, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему мне дано сердце и душа, которые сострадают и любят все живое Но не дано здоровье и возможности для этого Чем больше я борюсь, тем больше заболеваю, важно Ну, вы, вы видно, чувствуете, чувствуете энергию страдания Это очень хорошо, это значит, что ваша душа достаточно, так сказать, крепкая и, не сказать, древняя Ну, да, вот, можно, если это не оскорбительно, что душа ваша чувствительная Умение сострадать это показатель э, ну, Зрелой Зрелой крепкой души Возможно вы просто То что вы не можете выдерживать это Вы значит, пришли сюда из верхних миров Часто существа оттуда Ну как бы Которые особенно долго там были Здесь ну, начинают разрушаться Разрушаться и болеть Занимайтесь энергетическими практиками Это поможет вам держаться Держаться, держать себя в форме мистик, что означает повторяющиеся сны это означает, что вам, как говорится, идут смски ну, либо от каких-то сил, либо от ваших родственников, которые чего-то хотят до вас достучаться, а вы, как бы, не очень понимаете, не делайте то что, чего они хотят, но это не значит, что надо в точности выполнять инструкции во сне это значит, что вам сигнал который вы должны расшифровать так да Почему техники хорошо идут в сауне Ну, у каждого свое, знаете У меня, между прочим, техники хорошо очень идут Динамически Вот в машине я еду, у меня времени немного Вот когда-то я перемещаюсь, я делаю, делаю кри-йогу кри И очень хорошо у меня, хорошо идут Кому-то нужно спокойствие, кому-то еще что-то Надо делать в разных местах Чтобы вы максимально могли в любых условиях, даже если, знаете Попадете в какую-то передрягу А вы включаете там энергодыхание И оно вам помогает И выводит вас из этой ситуации Как помочь всем животным, строящим от людей Живодеров и мошенников Ситуация сложная Возможно, много-много кармическое в этом То есть, животные, которые страдают Страдают, получают эту карму Многие из них могли быть и людьми и тоже, знаете, не самыми хорошими Но это не значит, что не надо их вручать Надо сострадать и понимать, что надо вытягивать любое существо а Живодерам, не знаю, как угодно объяснять Физически, морально, энергетически Не знаю, я живодеров по-всякому крою Вот редко попадаются, но если попадаются Я, как говорится, и физически знаете, могу запросто ну, как говорится, приложить очень крепко. И, а энергетически-то вообще, даже если последствия того, что они сделали, прямо осознанно лепишь им печать, перекрываешь вверх, низ, сердца, кроешь, что этот человек недолго э, еще коптит небо. То есть э, скажете плохо, но что же, я готов отвечать. Кармически за свои Действия Так, мистик, биджа, мантр, мантры Самый мощный инструмент Ну, биджа, да, это Они не привязаны как бы к каким-то богам Это изначальные звуки Они очень мощные Кстати, если вы будете медитировать, вы можете услышать Свои биджи То есть, э, действуйте Интуитивно, смотрите, чувствуйте, работайте Так как узнать свой путь предназначения через практики какие-нибудь ну, Дорогой Владимир Предназначение любого из нас в этом мире Это развитие своей души Приобретение опыта Поэтому, когда вы начинаете развиваться ну, вот, Вы начинаете чувствовать ощущение счастья Даже если вам тяжело Когда вы понимаете, что вы двигаетесь Вы не стоите на месте, не уперлись стену Что вы двигаетесь Вот Это означает, что ваше предназначение Все остальное это антураж первое развитие своей души через разные методики практики могут быть не обязательно какие-то это может быть и житейское это ну, житейские вещи что-то не особенно хочется в квантовый мир не волнуйтесь еще поживете в теле человека так Мистик в Англии какой-то новый вирус Обнаружен на процентов злей настоящего Люди ломятся из Лондона Ну, друзья мои Знаете но ну, это же не прекратится Вы видите, что они хотят Но ну, на самом деле, это не прекратится Видите, уже об этом Что там злой образуется Там еще какая-то мутация То есть, они, их цель-то всем ясна Нам Что они собираются утилизировать население Так они ее не могут утилизировать И они сейчас будут по всякому мытарить Будет третья, десятая волна Они нас уже ввели в этот, в этот поток И мы идем по нему Поэтому Злой он, не злой Укрепляйте себя свой, свой иммунитет, свое сознание Поднимайте свои вибрации Тогда вы сумеете пережить это Не паникуйте понимаете что даже если придется Уйти отсюда То мы Не здесь родились И не здесь умрем Поэтому не волнуйтесь Вибрации И Расскажите, пожалуйста, вспышка или Три дня темноты тоже может быть Не будет трех дней темноты Так О, мастер-карт По-моему, демонам без разницы, когда выходить Не, ну, есть у них тоже вы думаете, демоны, что у них нет бюрократии, что ли? Тоже там, еще тот народ, они тоже. Где ваши документы? Если это виза на выход в этот мир, там стоят какие-нибудь эти таможники и эти штемпеля ставят. Есть разрешение, есть этот, как его, как в Европу как называется это, Шенген. Но демоны, в общем, уже все здесь, не волнуйтесь. Так, Доброй ночи, друзья мои, доброй ночи Дом-2 открылся в 2004 году Ну, значит, не совпадает с Путиным Это что означает? Значит, сейчас закрыли Дом-2, значит, Путин только через 4 года Это нам не подходит, не подходит, друзья мои Задаю везде вопрос про орбы пластбойны, которые можно увидеть на фотографиях Ну, друзья мои, это различные сущности эти э, орбы, так называемые, вы их попробуете увеличить На некоторых вы увидите глаза, питак, э, Это некоторые видны человеческие, демонические лица Они разные бывают, они тянутся на энергию То есть их можно приманить, можно, можно пользоваться, можно работать с ними Можно с ними дружить Но они такие вот, они иногда плохие, иногда нейтральные Они слетаются на энергию, их можно подкармливать своим страхом, э, любовью чем угодно Они питаются энергией Они любопытные Они бывают разные Разные бывают они Знаете Потому что как, как называется Знаете Вот такие же Только большие Вот эти орбы Как вы их называете Но это как души людей Бывают и такие Поэтому не волнуйтесь Так, очень часто вижу на вас на лестницу и всегда еще выход, и не нахожу Ну, значит, видите, есть вот это, вы не можете найти и в этой жизни, значит, вы в каком-то тупике Успокойтесь, вот больше созерцания, медитации, и, возможно, ответ придет вам Давайте этот запрос во вселенную сформулируйте, а вот как мне, куда мне идти И будут приходить, обращайте внимание на знаки так, вот интересно, да, а завтра Ребята, демоны тысячелетние Выходят на охоту как, Так рекомендация такая В астрал не выходить И, по крайней мере, активность, продуктивность сильнее Друзья мои А вот тысячелетние демоны А вашим душам вы думаете, сколько лет? Ну, вот так вот Вы думаете, вам что Вы вчера родились, что ли? Вашим душам, может быть, и и более, более тысячи лет Поэтому пугать нас тысячелетними демонами Ну Смешно по, по меньшей мере Может быть мы и сами тысячелетние Ну что я не знаю демоны или ангелы а, Так О, Мюнхен кратников горяев на кого работали ваше мнение к африкану пошли ну друзья мои я их пока не встречал что люди не неординарные и нормальные да там знаете по моему этот их все в нижний мир упаковывал но есть вопрос я не думаю что так все однозначно потому что души такие высокие сильные Так, мистик, скажите, пожалуйста, в самом, в каком состоянии мы на самом деле и что из себя представляем? Ну, мы, мы энергия, мы чистая энергия, мы энергетические существа. Вам нужно что там? Божественные мы или демонические разные? И там, и сям, там. Тоже такой бардак творится, поэтому не думайте, не надо ставить на себя печать. Чем меньше вы ставите жестких конструкций, тем вы гибче, сильнее и эффективнее. А если вы там бьете себя в грудь, говорите, что я человек, там или я бог, или я там демон, или я там это, вы сами себя загоняете в клетку. Будьте гибче, будьте как поток, как волна, умейте подсоединиться к любым силам, и черным, и белым, умейте работать, разговаривать со всеми, тогда вы будете... Сильные, вам не страшно будет не, э, Ничего Так Да Ну что ж, друзья мои Ладно Надо остановить вакцинацию Надо Хорошо, дорогие мои Сегодня Закончим на сегодня Потому что сложная ночь Надо, надо работать тем, кто может я не знаю, трясти башню, трясти еще кого-то, ждать с дубиной прихода тысячелетних демонов И сказать, при встрече там, знаете, как говорится, при выходе, кто там смелый, при выходе из адских народ Так, знаешь, за это, как, ну, за грудки взять какого нибудь тысячелетнего первого, сказать Ну что, ну что, гад, ты че сюда пришел-то? У тебя разрешение, как говорится, регистрация у тебя есть? И собирать у врат у, у этого перехода собирать, как говорится, этот колым или как, как называется за это, за отсутствие регистрации. Вот это да. Вот они скажут, о, блин, куда мы попали, что за мед такой? Здесь, пожалуй, мы пойдем к себе. У нас там все повальнее дышится. Поэтому.. Да, друзья мои. Чеснок в кармане. Мистик, правда, никому нельзя рассказывать свои видения. Ну, знаете, просто так трепаться не стоит. Рассказывать свои сны, свои эти не стоит. Тем более, если в них что-то есть такое, ну, такое серьезное и для вас личное, не стоит трепаться. Но если вы чувствуете, что человек может вам помочь, поделитесь, чтобы, ну, хотя бы у себя мысли в эти в голове уложить. А так лучше не рассказывать о своих планах. Вот даже каких-то... И незнакомым, и друзьям, если в этом нет необходимости. Скрывать не надо, но лучше, пока все не сделали, не сделали, планируйте там что-то куда-то поехать, что-то купить, что-то сделать, там не знаю, устроиться на работу, съездить куда-то. Не надо лишней болтовни Вот это может вам дорогу-то пересечь. Ох, Кимерово, смешно, но правда У меня кот всегда подходит к телефону И слушает и смотрит ваши стримы Кот молодец Вот котяры это хорошие Ну, я думаю, что душа в нем человеческая А вы думаете Вы все его за кота держите Так Мистик, здравствуйте Может ли душа скучать по прошлым воплощениям? Может, очень часто скучает. Особенно, знаете, когда вы пришли из верхних миров, то вам тут ой, ой, как нелегко. И думаете, куда я попал? Куда? Еще младенчески отрываете глаза и думаете, куда я попал? Это же я попал на живодерню, кричит ваша душа. Зачем я, зачем я понтовался и хотел сюда, чтобы доказать свою эту мощь и крутость? Сидел бы там. И горе не знал. Может скучать, действительно. Так, да, кстати, практику породу делал женская сторона. Легкая энергия, мужская тяжелая. Это нормально или что-то там надо чистить? Ну, они разные, да. Мужская тяжелее, тяжелее. Женская более стихийная, мужская больше, так сказать, порядка. Но если вы прямо чувствуете тяжесть, то надо чистить, потому что должно быть все легко. Так, мистик, приветствую. Как вы думаете, веду чрезвычайное положение в РФ? Ну, по-моему, нет. Нет, мы сумеем. Так, добрый вечер. Когда в России все изменится в лучшую сторону? А, да, когда изменится? Я думаю, все-таки в следующем году начнет меняться. Начнет меняться. Мистик усталась, у вас была заметно. Первый глаз, правый глаз размером меньше несколько, был несколько дней. А сейчас, если измерить в этих миллиметрах, ну да, друзья мои, я, честно говоря, нахожусь не в лучшей форме, не то что последние дни, а последние месяцы, потому что работаю очень в таком, ну, жестком режиме. И сплю мало, и очень, очень в жестком режиме. Как, как как вам сказать? А выхода нету, знаете. Как помните фильм "Вий" и там, когда, ну ведьма, то есть кто там, а ведьма на этом на хаме Брути летит, а он там, ну, не знает, летит, обалдевает и молитвы читает там, читает читает и когда чувствуют какие-то там ну, она начала снижаться, ведьма Он говорит, а, -а, -а смотри, как шалишь, это не я тебя гоню А гонит тебя, как говорится, Христос И кто-то там И святой апостол Хама То есть он молился, ну, вот как он он был Хама И, значит, был какой-то, видно, святой Хама И он молился своему, вот, так сказать, святому И в конце концов, значит, он упал на землю И ведьму там отметелил Ну, вот я к чему это говорю? Что, да, там Можно сказать, что да, не так как его тоже гонит меня Этот как его Божественные силы Но не думайте что, что это да. Поэтому надо торопиться нужно, нужно работать Да Так Аркадий Орлов только что сообщил О выходе нечисти из подземного мира В 3 часа 22 декабря До 2 января в день в большом количестве Правильно их принять надо бы. Ну вот, друзья мои, мы вот с вами пока трепимся, опоздали к этому. Но пока они прут, нам надо срочно к этому переходу, откуда они выходят, и начать с них это, как говорится, стричь купоны. Потому что регистрации и разрешения и визы у них нету. Поэтому давайте сейчас мы скоро закончим и пойдем этих демонов как его потрошить. Ну, я имею ввиду в этом. Пусть заплатят за то, что идут сюда Еще собираются Так Я сажаю живодеров в мешок Всех забираю в дачу отдаю животным Нормально или можно отнести? Да, нормально Вот нормально Живодеров, как говорится, не заслуживают они жизни В этом мире Так о, веселый тигр, мистик, все будет хорошо Еще потанцуем, как договаривались Ну, а если что-то, узелок с пожитками Пойдем со спокойной душой Ну, в общем, да, друзья мои Вот, дорогой веселый тигр, нам что, собраться-то? Только подпоясаться, действительно Что, много ли, как говорится, пожитков? Как вот ежик в тумане, узелок И пойдем гулять по мирам И плевали мы и на демонов, как говорится И на этих важных морд На эти... В любом случае, всем это как его кто, кто, кто не нравится, мы можем, как говорится, показать наш, как говорится, пролетарский кулак А можем и при, приложить Поэтому Так, доброй ночи всем, мистик, скажите, пожалуйста, какую практику завтра надо сделать, как правильно провести день Ну, какую практику? Лучше всего утром начинать с энергодыхания Лежа, сидя, прямо в восходящий поток, вверх, нисходящий вниз Промыть себя с намерением, желанием смыть весь энергетический мусор, который накопился Все это чужую дрянь какую-то, какие-то заговоры, наговоры, слова, сплетни, косые взгляды Все это чужую зависть и злость смыть себя потоками Потом расширить их на весь свой дом и промыть весь свой дом С намерением вложить, чтобы запрещать любым сущностям и существам находиться на вашей территории чтобы это только ваша земля и здесь для вас и ваших близких благоприятно развивающий прямо насыщающий энергии а для любых паразитов ядовитый токсично вот это да вот это да вот вот хорошая практика чтобы начать день и закончить его ох гитарист Мистик мой Нет, не надо мне микрофон Нет, друзья мои Ну вот, видите, сейчас все слышно а Маленький такой, как говорится Они рвутся просто Быстро выходят из строя Вот эти, как вот такие петличные микрофоны Вот в чем проблема В Москве я знаю место, где они продаются Но, блин, до него добираться а Тем более по предпраздничным этим Сложновато Так что ничего, я все равно видео-то записываю Видите, стрим провожу Так что проблемы с микрофоном нету, Это я так... Просто часто бывает обидно, знаете, видео запишешь, вроде нормальный микрофон вот с этим, а включаешь или звук вообще нету, или там скрип, думаешь, ой, что я тут это распинался. А уже, как говорится, это, ну, как говорится, вдохновение прошло, думаешь, ну ладно, потом. А потом и не записываешь. Уже там другая другая тематика. Так, дорогой мистик Очень прошу вас ответить на мой вопрос Это вопрос жизни и смерти моих многочисленных животных Их надо кормить, но работать я не могу По причине очень плохого здоровья Очень важно Ну, дорогая Светлана А какой вопрос-то? Какой вопрос? Что надо поддерживать себя Ну как, пытаться работать с энергией Восстанавливать свое здоровье Очень важно Так Так Поэтому, ну, как хорошо, что вы человек чувствительный, и кормите животных. Это большое Большое поле. У нас в Барнауле военное училище закрыли, давно уже. Ну, вот видите, все эти путинские разговоры, что там армия какая-то, училище, по-моему, по всей стране там осталось, раз-двое раз обчился. А все позакрывали. И он еще свистит, что у нас зато эти, как его, Росгвардия, которая только против нас. Так, мистик, тебе бедняги, что у вас пылесосили автоматы получили печать в черной караване. Что можно сделать, чтобы автоматы получить печать вашего белого каравана? Друзья мои, я, ну, я печати белого каравана ставлю. Я людям, которых я, ну, как бы души узнаю, которые ну, реально по карме должны идти. Она, она маленькая, она ставится на печень. Незаметно, она никому не вредила. То есть. Э те бедняги, что пылесосили, автоматом получили, да Но сейчас я ищу способ, еще метод, я уже понял Надо немножко расшифровать там некоторые африканские диалекты Достаточно, то есть это будет прочитать им как бы Ну, мантру, не мантру, заклинание по тем местам По тем, как говорится, где поставлены печати, черные печати Это... Прочитать это стопы Это некоторые чакры и родничок То есть вот здесь Эти печати, они как бы тоже не очень заметны Но чтобы их снять Нужно вот это заклинание Я его сделаю, ну и те люди Тем людям скажу Ну как бы говорится, ну, наверное, не в общем эфире А как-то либо Либо как-то надо вот, Чтобы не все подряд начали эти заклинания читать Потому что это может быть Низковременно так, будет ли гончар восстанавливать мужскую энергию? Можем ли мы в этом участвовать? У нас шел геноцид мужчин. Да, да, согласен, что мужской энергии маловато, ее убирают, но как мы все должны восстановить? Что гончар должен сделать. Так, что с кремлевским демоном Ну, здесь он еще Здесь, здесь, друзья мои Не думайте, что он так легко уйдет Ну, гончар как-то с ним базарил Я, как говорится, не решаюсь на это Я человек скромный, знаете, мне такой уровень там С демонами кремлевскими, как бы по башке не дали И так-то сижу, думаю, когда там меня, как говорится, клапа предает Тут э это пролетарское, у них не пролетарское, буржуазное правосудие Скажут, Все, хорош трепаться. Мы тебя готов. Так, мистик, доброй ночи, пожалуйста. Что значит, когда появляется некий тонкий писк в ухи? Будто слышу, что включают, выключают какую-то установку. Я слышу ее, работают. Подключки существ. Благодарю. Ну, надо разбираться, потому что разные эти шумы. Так, друзья, мы, мы все уже час в эфире, поэтому давайте на сегодня э, закончим Мистик, здравие, как ты думаешь, недавний уход Петра Горяева, Бориса Ратникова подозрительно Да, конечно, их, их убрали Их убрали Их убрали Поэтому, друзья мои, ладно Нас-то еще не убрали, поэтому мы должны работать намерением желанием волей своей надеяться не только на Гончера, а на себя чистить свое пространство в первую очередь свое тело чтобы здоровье восстановить не надо тут слабость энергодыхание работа какие-то может быть физические упражнения если возможно больше Работайте со стихиями, чтобы насыщать себя этими энергиями Стихии могут вытащить вообще из самого низа Чтобы даже, если вы даже не ходите, лежите Работайте дома, на кровати, как угодно Можете думать сознанием Не можете говорить, работайте Вытаскивайте себя, не торопитесь Как говорится, надо уйти из этого мира весело Если так придется, весело, на кураже, как говорится И еще может быть... Немножко демонов пощипать, как говорится А может не пощипать, а... а еще и почище Поэтому даже уходя, уходя надо весело Как говорится, смеясь в лицо тем, даже, кто тебя там рвет на части Вот это вот по-нашему, по-настоящему Поэтому, друзья мои, не горюем Все, на сегодня все Надеюсь увидеть вас завтра Но если демоны, которые вырвались, не прихлопнут Надеюсь, нет, справимся, пока